Давай я так хотя бы просто на видео сниму Вот Андрюха Иванов, смотри каких начальник ловит Покажи Покажи окуня Пускай народ знает а Показываешь какие. А подсек Вот занячая поколевка. А. Всем привет Вот такая вот у нас рыбалочка С вами канал Рыба Хвост оставайтесь на нашем канале подписывайтесь, ставьте лайки комментируйте видео э -э, несмотря на то, что этот год 2020 э -э, нам с рыбалочкой не особо-то везет вот уже, грубо говоря полгода мы ездим на рыбалку и кроме хороших окуней более-менее такие нормальные окуня и небольших судачков ничего не ловится редко-редко э -э, крупный карась ни Сазана, ничего такого, не Толстолоба. Такие вот шнурки. Как там, карандаши. Уже поднадоели. Вот, Хвосты откусывают. Такая вот резиночка. И вот такой вот письюнчик. Вот такого вот подцепил Но, у вас в основном мелочь идет вполне возможно из-за того что сетка стоит О, сильная какая пасть отдай мне молодец что порвал отдай Поглядел это самое, показалось, что все на месте. Карасик, окунишка. Хорош.